Всем привет, привет и добро пожаловать на канал Я Оля. У нас начинаются такие экспериментальные видео смешай слайм совсем чем только возможно. И я купила вот такой вот интересный китайский пластилин. Он очень красивый, тут целый набор белый шариковый пластилин с маленькими шариками пенопласта. И сейчас мы будем пробовать смешивать данный пластилин вот с таким вот красивым лизуном. Оформление у него очень классное. С пони. И вот тут такой вот красивый пони. Если вам нравятся подобные видео и эксперименты, то обязательно поставьте лайк на видео. Мне будет очень приятно. И давайте начнем с нашего пластилина. Смотрите, какой он красивый. И откроем его и посмотрим, какой он у нас на самом деле какой-то вот он как будто мокрый Пытаюсь из него сделать шарик. Так. И теперь откроем нашего лизунчик. Наш лизунчик. Очень красивый. Давайте достанем его из баночки. Какая красивая игрушечка и сейчас вместе с вами мы будем из этого лизунчика пробуем делать слайм смешаем его вместе с нашими шариками пенопласта Даже самое интересное, что у нас из этого выйдет. Кстати, если вы хотите подарок от меня такой же классный лизун э, с пони и плюс еще вот такой вот шариковый пластилин, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарий и потом я выберу одного победителя, которому отправлю подарочек так что обязательно э, активничайте на моем канале и получайте подарки у меня уже процесс смешивания Близится к завершению ну вот и перемешала я наш лизунчик вот с таким вот тестом для лепки пластилином и вот что у нас получилось не могу сказать что у нас получился слайм потому что а этому лизуну все равно не хватает пластичности. С ним уже как бы и приятнее играть. Он и тянется. И его уже можно растянуть и сделать из него... Я думаю, пузырь. Сейчас мы с вами попробуем. Нет, не хватает ему. Он тяжелый получился. Но все-таки пока это все равно осталось лизунов. И сейчас мы с вами еще попробуем сюда добавить немножко пены для бритья. И посмотрим, что у нас из этого выйдет. У нас с вами получился такой белый лизун. Но вот он все равно лизун. Я не могу его назвать прям слаймом, потому что он недостаточно густой. Сейчас мы с вами попробуем... делать красивый кексик из него, как порвется. Так что вот такой вот, ребята, получился эксперимент, что будет, если смешать лизуна, мой литл пони и шариковый пластилин, и также еще пену для бритья. Если видео понравилось и вы хотите еще видео-эксперименты, то обязательно поставьте этому видео лайк, мне будет очень приятно. А на сегодня всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Всем пока-пока-пока! Ваша я, Оля.